Дорогие друзья, наконец-то мы с вами вместе и продолжаем наши передачи с адвокатом Юлией Вербицкой. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Как всегда, справедливость восторжествует, так называется наша программа. И вот вы видите, сразу понятно, о чем мы начнем говорить. Это скандальная история связанная с Анастасией Макеевой, ее новым возлюбленным и э, старой женой. Э, насколько я знаю, нет, не старой, не по возрасту. А жена, они, кстати, развелись или, или не развелись со Светланой Мальковой? Развелись. То есть бывшая, бывшая жена. И я знаю, что э, вопрос касается выплаты алиментов, потому что там четверо детей, и это требует определенных вложений. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне. Вы знаете, с удовольствием расскажу, потому что никакая Светлана Малькова не старая жена. Она очень красивая женщина, девушка, очень молодая, очень эффектная. И сейчас ее жизнь, несмотря на то, что ее супруг, экс Роман Мальков, продолжает уклоняться от оплаты алиментов и делает все, чтобы дети его... Ее не получили денег. Она очень активна, она уже стала достаточно медийна, она большая умница, она работает на трех работах, на трех. Она оплачивает квартиру, она оплачивает школы, питание детей, находит время с ними играть, э, крутить какие-то роллы. То есть она абсолютно невероятная, она очень легкая. Мы с ней э, встречали свинец, у нас были переговоры, и деловые переговоры, она передала мне документы. У меня осталось ощущение такой выпитой чашки кофе, настолько она... Юморная, ну совершенно замечательный человек. И то, как она сейчас относится к ситуации, хотя уже возбуждено исполнительное производство, сейчас э, Роман Мальков везде говорит о том, что он платит элементы, на самом деле нет. На самом деле он находит способы, э, иногда откровенно лжет любыми-любыми ну, путями уклониться от этой предусмотренной законом обязанности. И вчера у нас было два судебных процесса. Это не развод, который состоялся, и это не алименты, которые уже взысканы судом, хотя он обжалует эту сумму. Он считает, что 51 тысяча на троих детей – это очень-очень много и дорого. И он подал операционную жалобу, где он просит установить оплату алиментов в размере дохода, который, конечно, можно не показывать и еще больше ничего не платить. Ну так вот, вчера было два замечательных суда, оба инициировал Роман Мальков. Первый – это определение порядка общения с тремя детьми, потому что, я напомню, совместных детей у Светланы и Романа – Четверо. Старший сын Андрей последовал за мечтой о красивой жизни. Он приехал сначала в квартиру Анастасии Макеевой, какое-то время побыл там, а потом он уже вот, в общем, переехал в Обнинск и живет с бабушкой, с дедушкой. Как говорит Роман Мальков, якобы что-то ему препятствует и судебные дела. На самом деле, конечно, нет. Но со Светланой трое деток, дочка Анна, умница, красавица, спортсменка, комсомолка, гимнастика и так далее. Сын Александра, самый младший сын Аким. Вот на этих трех детей, элементы, на которых Роман Мальков не платит, он потребовал у суда, чтобы Светлана каждую неделю по понедельникам привозила Анну, по вторникам привозила Александра и по средам привозила Акима. В разное время, там, например, с 9 до 3 или с 5 до 7 совершенно, для того, чтобы папа мог реализовать свои отношения и свои родительские права. Конечно, мы возражали. Да, И самое интересное, что в качестве адреса для встречи была указана квартира, в которой дети формально прописаны, которые сейчас сдается третьими лицами. Большой вопрос, платят налоги или нет, скорее всего нет, но эта тема уже не нашей передачи, это тема расследования налоговых органов. Ну так вот, когда судья это все увидела, она, конечно, очень удивилась, и она задала вопрос, она говорит, скажите, пожалуйста, а почему вы указываете квартиру, в которой они не могут проживать и находиться? На что господин Мальков сообщил суду, что это некая точка, точка сборки, где он будет забирать детей, а дальше увозить их неизвестно куда. За скобками пока остался вопрос, каким образом Роман Мальков, который с февраля, который более шести месяцев не платит алименты, собирается это все финансировать или затраты на перелеты туда-сюда детей также должна нести Светлана. Ну и, конечно, если говорить серьезно, то мы представим заключение психолога очень серьезное и довольно жесткое, в котором установлено, что те действия, которые совершает Роман, в том числе публично, та оценка, которую он дает в том числе своим детям, дочери Анне, они не просто препятствуют перемещению детей каждую неделю, несмотря на их графики, за границу туда-сюда, но они препятствуют даже тому, чтобы общение это было без дополнительного контроля. Иными словами, общаться, да, можно, Светлана это приветствует и поддерживает, но вот с теми поступками и с теми словами и делами и с тем поведением, потому что во время последней встречи Роман Мальков курил своей дочери буквально в лицо, хотя она просила этого не делать. Поэтому общение с присутствием педагога или соцработника или психолога, да, быть детям не причинили вред. Потому что закон Российской Федерации любой другой страны он ставит интересы ребенка выше чем а, вот подобного рода действия отцов, которые на самом деле являются злоупотреблением правом. И а, я убеждена, что решение суда будет законным и обоснованным. И вот в этой странной фантазии вернуть скорее Светлану в Россию, детей всех в Россию, а, чтобы они сидели и ждали под окном, смотрели на божничку, фотографии наших новобрачных, Но ну, мне кажется, что это, это, это не очень здоровые фантазии наших близких. Ну, большое спасибо за этот интересный рассказ. Я думаю, что эта история еще продолжится, мы будем наблюдать. А, а сейчас мы переходим к следующей теме. Ну, анонсировать не надо. Это наша любимая тема. И вы как в воду глядели, что она будет продолжаться, несмотря на то, что мы сказали, что вроде уже все понятно. Нет. Не все понятно. И, насколько я знаю, сейчас опять в воздухе витает слово «развод». Расскажите, пожалуйста, что там слышно? Ой, один из любимых моих доверителей и всех нами любимых таких персон века Лид Николаевна Федосеева-Шукшина. Действительно, в очередной раз, и мы надеемся, что это уже окончательно, суд рассматривал исковое заявление о расторжении брака. Инициатором этого заявления явился Барья Алибасов, точнее, младший который сказал, папенька у Лидии Николаевны, очень зубастый адвокат, они отобрали у нас ее квартиру и сейчас засматриваются на наше имущество. Ну, что я могу сказать? Действительно, с семейным правом и имущественными отношениями у нас все в порядке. И если бы опасения Алибасова-младшего подтвердились, то есть Алибасов-старший, ушел бы в мир но мы бы, конечно, вошли в наследственное дело и забрали все до копейки, что нам причитается по закону. Но Лидия Николаевна человек действительно очень добрый, духовный и, в общем-то, от этих имущественных дрязг, которые постоянно ее втягивают, далекие. И она сказала, что если он так «Хочет правда, мне все равно, я устала от этого брака, он мне не нужен, мне не нужны эти постоянные скандалы, пускай каждый останется при своем». Сказала она это из своей замечательной квартиры в Новой Москве, которую мы ей вернули, сломал всю судебную практику, мы этим очень горды. Почему? Справедливость, как вы правильно сказали, восторжествует. И благодаря этой нашей победе очень многие люди пожилого возраста, оказавшиеся, оказавшиеся в сложной ситуации, они увидели надежду, они идут по нашему пути и они возвращают свое имущество. И некоторые из них с нашей помощью. Так что мы будем наблюдать и за этим, как сейчас модно говорить, кейсом. Вот. Но мы на этом не заканчиваем нашу программу и переходим к третьей заключительной теме <музыка> появился Михаил Афанасьевич Булгаков, который сказал знаменитую фразу по поводу квартирного вопроса, который испортил москвичей, но я хочу сказать, что не только москвичей, но в данном случае речь идет о Москве и так называемом самострое. Что это за история такая? Oh. История у нас поистине булгаковская и а, с непередаваемым сарказмом смотрит на меня Михаил Афанасьевич и на всех а, московских жителей, юристов, квартирантов и прочее. Рассказываю. А, некая семья, а точнее несколько семей. В Новой Москве, это бывший участок Московской области, который присоединили к Москве и получилась такая, знаете, барышня-крестьянка Москва-деревня. А, купили... В доме квартиры. Но оформили эти квартиры им как-то очень странно. Там не было так, что принадлежит по праву собственности квартира номер один или 21 или 50 в доме номер 302 вис на Садовой улице. Там было написано совсем иначе. Там было написано, что семья становится собственником 234 тысячных долей в этом доме. Конечно, покупая эту квартирку с небольшими скидками, как всегда, сэкономили на юристах, адвокатах, проконсультироваться не пошли. Хотя вопрос возник, что это такая за новая экзотическая форма э, оформления собственности. Ну, риэлторы, которые получали процент с этой операции, состоявшейся, сказали, вообще ничего страшного, ну, все хорошо, вы все получите, не видим никаких проблем. И не увидели. Риэлторы забрали комиссию, застройщик собрал деньги, наши жители получили ключи, и примерно через 6 месяцев ключам получили повестки в суд. И в исковом заявлении, которое было инициировано правительством Москвы, было написано, что домик является самостроен. Почему? Потому что разрешение на строительство выдавалось под строительство ИЖС, индивидуального жилищного строительства а построили по факту многоквартирный дом, например, на 40 квартир. И этот маленький домик, он а, собой являет огромную проблему для городских сетей, потому что потребление электричества, воды, канализации на одну семью и на 40 отличается, как мы все понимаем, 40 раз. Проблема серьезная, практика по этим делам очень сложная. Мы вошли в дело. Мы сейчас находимся в стадии активной защиты. Более того, по делу проводится назначенная нами экспертиза. Точнее, она назначена судом, но по нашему ходатайству. Что мы доказываем? Мы доказываем две вещи. И, как всегда, создаем прецедент по защите граждан, которые единственное, за что страдают, это за, собственную такую немножко неосмотрительность, которая могла бы им стоить очень дорого. Мы доказываем следующее, что даже несмотря на то, что этот дом построен на земельном участке иного назначения. Мы не спорим с правительством, они в этой части права, они представляют документы. Но проект был утвержден, и утвержден был мозгу с экспертизой, и когда утверждали проект, видели, что это будет построено. Следовательно, не может суд в качестве категории самовольного подразумевать только изменение количества собственников то есть этим вопросом мы поставили наших оппонентов юристов ä, правительства Московской области и Москвы, моих, кстати, бывших коллег, некую затруднительную ситуацию. ну хорошо, собственников стало 40, а если бы это были недоли, а если бы это было наследство у нотариуса, вы бы также пришли признавать этот дом незавершенным, но не незавершенным, а самовольным строительством. Они говорят: нет, говорю, тогда в чем разница? В результате суд слышит нас, и суд назначил экспертизу которые поставили вопрос на разрешение, соответствует ли этот дом тому проекту, который был утвержден. На самом деле, да, но суду требуется подтверждение эксперта. И второй вопрос. Является ли этот дом опасным для тех, кто находится внутри и кто находится снаружи? То есть не обладает ли он признаками аварийного, не упадет ли балка? Конечно, нет, это установлены экспертизы и приемочной комиссии, поэтому мы ждем, мы никогда не говорим ГОП, пока мы не перепрыгнули препятствия, мы ждем экспертизы, мы ждем решения суда, и мы надеемся, что несмотря на то, что кейс очень сложный, судиться с правительством Москвы всегда в государственном суде, все понимают, это, в России всегда очень непросто, надо быть подготовленными, я к этому кейсу. Отношусь с очень большим оптимизмом и не зря столь одобряюще смотрит на нас сейчас Михаил Афанасьевич. Мы не дадим эти квадратные метры растворить в небытие. Так что каждому даются поверь его. Ну и хороших адвокатов. Что ж, на этом мы сегодня закончим. Большое спасибо вам и до следующих встреч в эфире. До свидания. До свидания.